Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая и в этом видео гороскоп для знаков Овен, Лев и Стрелец. Для того, чтобы найти быстро информацию именно для вашего знака зодиака, вы можете воспользоваться таймингом. К слову, этот прогноз вы можете смотреть по вашему солнечному знаку, а также по знаку вашего асцендента. Овны, начнем с вас. Ноябрь – это очень важный месяц, поскольку начинается в ноябре коридор затмений и будет то затмение, которое во многом проявит тенденции следующего 23 -го года, поскольку оно произойдет на новой оси знаков – Телец, Скорпион. Но давайте обо всем поговорим подробнее. Итак, Марс, ваш управитель, а также Меркурий и Солнце – в течение большей части месяца будут находиться в знаке Скорпион в вашем восьмом секторе. Это говорит о том, что основные тенденции месяца связаны с темой перемен. Многие из вас могут ощущать некую тему внутреннего напряжения, а также это напряжение может быть связано с большим количеством задач, а также с необходимостью пересматривать привычные дела и э, делать что-то совершенно по-другому. Восьмой сектор зачастую выдвигает на первый план также и тему финансов, особенно это касается семейного бюджета, и в этом смысле может проигрываться тема э, расходов существенных, а также необходимость принимать важные решения касаемо вашего бизнеса или крупных покупок или продаж противовес этим планетам венера будет находиться в знаке козерог в вашем десятом доме и соответственно чувства будут в течение месяца очень сдержанными и венера в козероге будет акцентировать внимание на теме ваших планов и целей это чуть Чистолюбивое желание зарабатывать больше, достигать лучшего результата, чем вчера. Ну и по сути тема семьи, отношений может в этом месяце отодвигаться на второй план. По той причине, что все-таки большую часть времени вы будете уделять именно работе и решению финансовых вопросов. Переходим к важным датам месяца. С первого по второе число будут активные аспекты к Меркурию и будет затронут ваш седьмой дом. Поэтому начало месяца может сопровождаться важными переговорами. Это период, когда, скорее всего, нужно будет решать рабочие вопросы, вести обсуждения. Единственный момент, что может наблюдаться также и некая конфликтность или напряжение в разговорах, поэтому... Важно все-таки финансовые темы в этот период обсуждать очень корректно. 4 числа будет «Новолуние в Скорпионе». И оно сакцентирует темы семейного бюджета, крупных покупок, продаж. Это важные решения, связанные с переменами в вашей жизни. Обычно по «Новолунию» возникают новые идеи и новые обстоятельства, которые говорят о необходимости что-то менять. Хочу обратить ваше внимание на то, что данная новолуние будет в оппозиции к Урану. И это часто говорит о резкой смене планов, о том, что могут возникать какие-то новые причины, факторы, которые влияют на вашу жизнь, и в связи с этим вам нужно будет пересматривать многое. Так как оппозиция будет на оси финансовой, то, соответственно, в первую очередь пересмотру будут подлежать ваши финансовые проекты, а также тема расходов. 5 числа Венера переходит в знак Козерог, и, к слову, она будет находиться в этом знаке по началу марта 2023 -го года. Венера будет очень долго в одном и том же знаке, это связано с тем, что... В конце года она разворачивается в ретроградное движение. И во второй половине ноября начнут проигрываться те, те тенденции, которые будут для вас очень важными в январе следующего года. И по сути это начало такой длительной работы над изучением какой-то темы, и обращайте внимание на то, какие события возникают в вашей жизни во второй половине ноября, поскольку это будет во многом подсказкой для вас, над чем вы будете активно работать в начале следующего года. По Венере обычно выходят на первый план темы желаний, темы финансов, а также, безусловно, Отношения. Так как Венера в вашем десятом доме будет все это время находиться, то многие из вас могут принимать новые важные решения, пересматривать что-то в плане вашего бизнеса, источника дохода, распределения финансов, а также ваших желаний, вашего внешнего вида. Ну и, безусловно, тема отношений тоже. Для многих может быть актуальной в это время С 5 по 24 число меркурий будет находиться в знаке скорпион в вашем восьмом доме и этот промежуток времени наиболее интенсивный в плане мыслей разговоров связанных с темой финансов в этот период ваш ум максимально настроен на решение материальных вопросов если имеется кредиты, либо финансовые обязательства, которые вас беспокоят, то в этот период времени вы будете настроены на то, чтобы максимально быстро и эффективно эти вопросы закрыть. С 10 по 17 число Меркурий будет находиться в соединении с Марсом, и важно то, что они будут делать аспекты в этот период к Сатурну и Урану. И это один из самых напряженных промежутков временных в ноябре месяце именно в этот период скорее всего вы столкнетесь с необходимостью решать большое количество задач в этот период могут быть финансовые траты может быть тема физического напряжения когда например вы долго в дороге находитесь или когда вам нужно за небольшой промежуток времени изучить объем информации так как Меркурий в соединении с вашим управителем, то, безусловно, в это время будут проявлены именно меркурианские темы в вашей жизни. Это поездки, обучение, бумажные дела. Возможно, будет необходимость подписать какие-то важные бумаги в этот период, либо решать вопросы, связанные с темой вашего автомобиля. С 12 по 16 число Солнце будет в аспекте к Плутону, Нептуну и Юпитеру. Это очень интересное время, когда вы можете почувствовать и поддержку со стороны э, того человека, на которого даже не рассчитывали. Это период, когда интуиция отлично работает, особенно в решении финансовых вопросов. Это очень хорошее время, когда вы можете быстро сориентироваться в ситуации, но важно, чтобы вы доверяли самому себе и своему внутреннему голосу тогда вы себя не подведете. Но в то же время есть риск допустить ошибку, если вы будете рассчитывать, что кто-то извне сможет решить ваш вопрос или дать вам совет. С 18 по 21 число будет мозговой штурм, и это будет связано с темой финансов, так как Меркурий будет в аспекте к Плутону, Юпитеру и Нептуну. И, соответственно, в этот период важно будет сориентироваться в материальных вопросах, принять какое-то важное решение. Опять-таки стоит все-таки полагаться на себя, на свою интуицию. Это неблагоприятное время, чтобы брать кредиты и займы. 19 числа будет лунное затмение в 28 градусе знака Телец. Это ваш второй сектор финансов и ресурсов. Важно, что в день затмения Венера, диспозитор этого затмения, важная планета этого затмения, будет в благоприятном аспекте Курану. И это очень важный день, это поворотный день. Как вы знаете, затмение может влиять целый месяц, целый ноябрь. Поэтому во многом тенденции могут начать проигрываться раньше указанной даты. И важный посыл этого затмения заключается в том, что могут возникнуть новые источники доходов, могут возникнуть новые идеи, как зарабатывать. В целом вот этот аспект Венеры Курану – это яркое указание на реформы, которые вы проведете в финансах. И возможно вы действительно тратили слишком много денег на то, что вам на самом деле необходимо и не приносит пользы. Возможно, вы в этот период много времени, скажем так, уделяли не тем занятиям, которые действительно могут вам приносить доход. Это все темы, над которыми стоит подумать. Это все задачки со звездочкой, которые может давать нам затмение. И, соответственно... Новые пути решения дадут вам возможность достигать новых и намного лучших результатов именно в материальном плане. И по сути над решением этих задач вы будете трудиться на протяжении всего следующего, 22 -го года. И м -м, год в потенциале может дать вам возможность преуспеть в финансовом плане как минимум намного увеличить ваш доход к слову как раз в день затмения начинается петля венеры это э, говорит о том что венера входит в те градусы по которым она будет проходить повторно в ходе своего ретроградного движения поэтому те события которые по затмению начинаются они будут подлежать вашему пересмотру и может быть такой вариант, что все получится не сразу, но это не повод сдаваться. С 22 по 25 число Солнце переходит в Стрелец, и оно будет соединяться с Южным узлом в вашем девятом доме. Это может дать момент, когда вы будете либо переносить поездку, либо с бумажными вопросами все не совсем так сложится именно в эти даты, как хотелось бы. Поэтому по возможности лучше это перенести. К тому же данное соединение говорит о том, что может произойти важная встреча в этот период, важные подсказки от человека, который компетентен, который может поделиться своим опытом. Вот к этому стоит прислушиваться и быть повнимательнее. Тем более, что Солнце будет в соединении с Меркурием, поэтому... Тема общения будет ключевой в этот период. И, наконец, в период с 22 по 26 число Марс, ваш правитель, будет в прекрасной конфигурации, которая называется b стиль. И эта конфигурация будет с Марсом, Венерой и Нептуном. И это для вас прекрасный период подъема в карьерном плане. Это время, когда могут появляться необычайные и очень классные возможности в плане карьеры, в плане финансов. И это своего рода награда за те труды и перемены, которые будут происходить в вашей жизни на протяжении всего ноября. Дорогие овны, желаю вам прекрасного месяца. Пишите в комментариях, какие события происходят у вас, как ощущается, как ощущается акцент на ваш восьмой дом, а также как вы реагируете на затмение. Будем с вами на связи. Желаю вам всего хорошего. Львы, поговорим о вашем ноябре. Ноябрь – это очень важный месяц для каждого знака зодиака, поскольку в этом месяце начинается коридор затмений. Но при этом Солнце, Меркурий и Марс создают очень важный акцент этого месяца они будут находиться в вашем четвертом доме поэтому много энергии усилий э, и желание будет направлено на решение вопросов связанных с вашей семьей э, с родителями с темой недвижимости это может быть э, проявление заботы по отношению к самым близким это может быть и обостренное. Желание быть в безопасности Бывает такое, что когда акцент идет на четвертый дом То появляется желание установить, например, систему видеонаблюдения То есть в это время хочется сделать дом своей крепостью Вот у вас в этом месяце может быть что-то похожее При этом Венера будет находиться в знаке Козерог в вашем шестом доме Поэтому тема работы будет восприниматься в более такой мягкой форме. Работы может быть немного, либо она будет оплачиваться очень хорошо. И обычно с Венеры в шестом доме могут быть какие-то подарки, сюрпризы, приятности. Может быть начало новой интересной дружбы или общения на рабочем месте. Переходим с вами к важным датам и аспектам ноября первого по второе число Меркурий будет активным и это даст большое количество встреч поездок это может дать важное обсуждение только не стоит все-таки конфликтовать в этот период есть аспект к Плутону это может давать желание добиться своего любой ценой доказывать кому-то свою точку зрения вот на эти моменты не стоит тратить энергию но в целом Начало месяца обещает быть очень активным и э, интересным временем. 4 числа будет Новолуние в Скорпионе, э, в вашем четвертом секторе. Новолуние — это всегда начало чего-то нового, новые идеи. И в случае вот конкретно этого Новолуния, которое будет в оппозиции к Урану, это новое может быть чем-то спонтанным. Либо м, могут ваши планы меняться, и э, это может касаться именно темы недвижимости. Если вы, например, планировали переезд в новую квартиру, то могут несколько корректироваться ваши планы. Если вы планировали, например, съездить к родителям, то тоже можете эту поездку перенести. В любом случае позиция Курана заставляет вас быть дальновидными и пересмотреть, ну пусть даже несколько раз то, что вы планировали, но тем не менее принять правильное и взвешенное решение. Данное новолуние может высветить какую-то ситуацию, которую пришло время решить. И вот эта оппозиция к Урану опять-таки может давать вам возможность найти новые и нестандартные подходы 5 числа венера переходит в козерог и будет находиться в этом знаке по 6 марта это очень большой промежуток времени для такой быстрой планеты дело в том что венера в конце года будет разворачиваться в ретроградное движение кстати об этом я рассказывала в годовых прогнозах на 22 год если вы вдруг пропустили этот выпуск то Советую посмотреть. Венера будет заставлять вас пересматривать ваше отношение к работе, а также то, как вы оцениваете свой труд. Все-таки Венера ⁇ это планета, связанная и с финансами, и с отношениями, поэтому в фокусе вашего внимания в первую очередь будет тема оплаты труда, а также тема взаимоотношений с людьми, с которыми вы вместе работаете. Иногда Венера в шестом может также давать служебный роман, поэтому если э, тема вот, личной жизни и новых отношений для вас актуальна, то в целом это может давать возможность познакомиться с кем-то на рабочем месте. Но вот только в период конца 21-го, начала 22 -го года эти отношения могут быть в такой непонятной стадии когда не стоит делать быстрые выводы с 5 по 24 число Меркурий самая быстрая планета будет находиться в вашем четвертом доме и в этот период ваши мысли будут связаны с решением вопросов которые происходят внутри вашей семьи это может быть решение вопросов связанных с переездом с поездкой к родным и по сути скорпион это знак, который обычно создает проблематику, которую нужно решать, и это может давать потерю энергии, вы можете обдумывать какую-то тему, которая вас очень беспокоит, и четвертый дом еще имеет такое свойство, что он проигрывается в то время, когда нас не видят другие люди, поэтому вы можете... Вот грузиться этими мыслями, когда, например, приходите вечером домой, но при этом на работе вы будете себя э, чувствовать совершенно по-другому, более легко. С 6 по 15 число Меркурий и Марс будут в благоприятном аспекте к Венере. И это будет очень хорошее время для поездок, новых знакомств. Могут быть командировки в этот период также это хороший период, чтобы затевать какие-то важные процессы внутри вашего дома. с 10 по 17 число Меркурий и марс будут в соединении в вашем четвертом доме и это период максимально активных действий связанных с семьей. Это действительно может быть и переезд и важная поездка в вашей семье, но в целом, Хочу также сказать о том, что такое соединение может давать повышенную конфликтность. Поэтому важно все-таки обсуждать любые вопросы внутри семьи в этот период максимально корректно. Тем более, что данное соединение будет иметь также аспекты к Урану и Сатурну. Это может добавлять напряжение и серьезности всему что происходит в этот период с 12 по 16 число будет еще одна тенденция по планетам связанная с солнцем солнце будет делать аспекты к юпитеру нептуну и плутону это может дать финансовые траты на недвижимость это может дать важные события связанные с мужем, отцом, это может быть ситуация, когда вам будет необходимо проявить себя в роли лидера и посодействовать решению каких-то вопросов, связанных с вашими родственниками. Солнце все-таки является планетой, которая управляет вашим знаком, поэтому, безусловно, этот промежуток времени будет для вас очень важным. В плане вашего поведения и отслеживайте в какие ситуации вы вовлекаетесь в этот период скорее всего это будет происходить по, по той причине что ваши родственники или знакомые будут видеть вас человека который может помочь решить этот вопрос с 18 по 21 число Меркурий будет активный в плане аспектов, и он в этот период будет находиться тоже в вашем секторе семьи и недвижимости. Поэтому э, в это время может быть подписание важных бумаг, вы можете наводить порядок в ваших квитанциях, э, других документах, которые имеют отношение к недвижимости. Э, в целом в этот период времени вы можете также и активно обсуждать какую-то тему опять-таки или же это могут быть финансовые операции которые нужно будет провести оплата по счетам либо например подписание бумаг связанных с переездом 19 числа будет важнейшее событие всего месяца лунное затмение в 28 градусе тельца и это затмение произойдет на новой оси знаков телец Скорпион, и это та ось, которая будет активна в следующем году. Поэтому те события, которые происходят по данному затмению в ноябре, они во многом являются определяющими. Они покажут, куда вы будете тратить свои силы в следующем году, что вы будете считать приоритетным для себя. Затмение происходит в вашем десятом доме, и оно заставляет вас определиться с тем, что для вас на первом месте, на втором, на третьем. Это затмение может делать вас человеком амбициозным, оно может заострить внимание на теме карьеры, на теме финансовых достижений. В целом в день затмения будет очень хороший аспект от Венеры к Урану, И это может дать перемены в отношении к кому-то, вы будете менять отношение к какому-то человеку. Также это может дать важное знакомство, контакт, поворотная какая-то ситуация в отношениях. И, безусловно, это пересмотр финансовой темы. Обычно аспект Курана заставляет более легко относиться к какой-то финансовой теме. Если вы, например, очень переживали потратить деньги на что-то, то данное затмение может потолкнуть вас более легко осуществить эту финансовую операцию. Также вот буквально в день затмения начинается петля Венеры. Это значит, что Венера входит в те градусы, в которые она будет возвращаться еще, пока будет ретроградной. И поэтому те события, которые происходят в этот период, они крайне важны и показательны. И поэтому нежелательно в это время начинать конфликты, нежелательно брать деньги в долг иначе это все может затягиваться и потом вам будет сложно решить эту ситуацию быстро с 22 по 25 число солнце перейдет в стрелец и будет находиться в соединении с меркурием и южным узлом в этот период времени в фокусе вашего внимания могут оказаться отношения с детьми это необходимость обсудить какой-то вопрос встретиться в этот период в жизни ваших детей могут быть важные события, независимо от того, участвуете вы в этом процессе или нет Но также для многих из вас акцент на пятый дом может выдвинуть на первый план тему отдыха, отпуска, личной жизни Но южный узел все-таки часто и препятствия создает, поэтому не спешите что-то реализовать сразу же, когда появится эта идея. Но при этом вы можете спланировать эту тему на немножко другой период. С 22 по 26 число будет очень хорошее время для вас в плане работы. На небе будет прекрасная конфигурация под названием B6 Steel. Это конфигурация новых возможностей. Важно только немножко приложить усилия, и результат не заставит себя ждать. И для многих этот период может стать временем реализации задуманного в работе. Это может быть новая работа или новое интересное предложение, или возможность начать проект, о котором вы раньше мечтали. Ну что ж, на этом буду заканчивать прогноз для вашего знака. Желаю вам прекрасного ноября! Обязательно пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц и особенно как вы ощущаете затмение и коридор затмений в 20-х числах ноября. Будем с вами на связи, пока-пока! Трельцы, приветствую вас! Прежде чем мы приступим к рассмотрению событий ноября месяца, Хочу поздравить тех из вас, у кого дни рождения в ноябре. И хочу пожелать вам, чтобы в этом году все ваши мечты и желания обязательно исполнялись. Итак, ноябрь это очень важный месяц, поскольку в этом месяце будет затмение, которое проявит тенденции следующего 22 -го года. И могут начинаться важные события над решением которых вы будете трудиться в следующем году важно то что марс меркурий и солнце три личные планеты большую часть месяца будут находиться в знаке скорпион это ваш 12 дом это может выдвинуть на первый план вопросы связанные с вашим самочувствием здоровьем Двенадцатый дом часто заставляет нас искать баланс в нашей жизни, поэтому если вдруг слишком большой перекос был в сторону работы, либо в сторону отношений с каким-то человеком, то в этом месяце вы сможете избавиться от зависимости, от страха потерять. К слову, вот двенадцатый дом также связан с темой страхов сомнений в себе и когда идет такой большой акцент на двенадцатый дом это позволяет найти опору в себе перестать сомневаться бояться и это обретение веры поэтому важно в этом месяце все-таки вдохновляться чем-то хорошим и не позволять себе грустить но при этом по 12 дому часто э, тема отдыха может выходить на первый план перезагрузки и это является очень важным для каждого из нас время от времени э, все-таки иметь возможность вот эту перезагрузку запустить в своей жизни при этом венера будет находиться в рациональном знаке козерог и в вашем финансовом втором доме Поэтому будет максимально трезвый подход к деньгам, только необходимые покупки. Кстати, это очень хороший месяц для того, чтобы покупать те вещи, которые впоследствии будут вам полезны длительный период времени. И даже может быть желание инвестировать в такие вот темы, которые будут актуальны длительный период времени переходим с вами к важным датам и астрологическим событиям ноября 21 года с 1 по 2 число меркурий будет очень активным в плане аспектов это может дать большое количество встреч в том числе могут быть встречи с друзьями с людьми с которыми вы раньше работали либо с вашими коллегами это может быть онлайн-встреча, либо э, начало онлайн-обучения. В целом это благоприятный период для интеллектуальной деятельности. 4 числа будет новолуние в Скорпионе, в вашем 12 доме. И это новолуние поможет вам прояснить какую-то ситуацию, которая ранее была скрыта от ваших глаз. Это может быть связано с темой вашего здоровья либо это может быть связано с темой отношений с каким-то человеком. в любом случае это очень важный период для вас. это дает вам возможность с чем-то определиться, сделать правильный вывод и больше не сомневаться, не допускать разные варианты, а понимать, что это происходит вот именно вот так. И данное новолуние будет в оппозиции к урану часто это дает внезапный поворот событий, а также необходимость планировать. То есть, по сути, данная новолуния может нести корректировку в ваши планы и заставить, скажем так, создать новые планы и думать не только о текущем периоде, но и мысли будут посещать о том, что же будет дальше и как мне правильно в этой ситуации поступить. Поэтому во многом этот месяц поможет вам э, правильно свой фокус внимания э, распределить и отбросить все ненужное и второстепенное. 5 числа Венера переходит в знак Козерог будет в нем по 6 марта. Это очень долго для Венеры. На самом деле это связано с тем, что Венера в конце года разворачивается в ретроградное движение. Кстати, об этом подробно я рассказывала в гороскопах на 2022 год. Если вдруг вы пропустили эти выпуски, то советую посмотреть. Венера все это время будет находиться в вашем секторе финансов, поэтому будут подлежать пересмотру вопросы, связанные с темой доходов, расходов. И в этот период вы можете искать новые источники, Заработка. В этот период приветствуется в принципе поиск дополнительных источников доходов, могут возникать новые идеи. Также может быть такая тема, что кто-то будет оказывать вам финансовую помощь и поддержку. А также творческие проекты будут приносить в этот период очень хороший доход. С 5 по 24 число Меркурий будет находиться в Скорпионе в вашем 12 доме. И это может создать большой фокус внимания на э, теме вашего внутреннего мира. Это время, когда нужно разобраться в себе, когда нужно э, опять-таки расставить приоритеты. В этот период вы можете узнавать информацию, которая поможет вам опять-таки прояснить какую-то ситуацию. Может быть желание э, или необходимость съездить куда-то далеко, а также пока Меркурий в 12, то мы можем контактировать с людьми, которые находятся далеко от нас. С 6 по 15 число будет очень хорошее время для работы в уединении. Это прекрасный период для творческих людей. Это может быть период, когда вы сфокусируетесь на отношениях и будете принимать важные решения. В целом в этот период может появиться новая интересная идея, но не спешите ее сразу же воплощать. Важно все-таки это зафиксировать и хорошенько обдумать. С 10 по 17 число Меркурий будет в соединении с Марсом. Это время активности и это время интеллектуальной активности. И будет задействована ваша ось работы и отдыха. Поэтому может быть такой эффект, когда с одной стороны... У вас есть желание объять необъятное и м, выполнять очень много разных задач, но в это время стоит все-таки чередовать работу и отдых. И м, могут быть даже определенные препятствия, когда вы не сможете сразу же реализовать все, что задумали. Важно в ноябре не упускать вот эти нити, идей. И есть моменты, которые вы будете ставить на паузу но это не значит что идея плохая просто э, важно будет поймать вот ритм этого месяца и никуда не спешить а делать то что зависит от вас тогда когда это получается тем более что с 12 по 16 число солнце будет очень активно в плане аспектов и оно тоже в вашем двенадцатом доме поэтому важно все-таки э, быть наблюдателем в этом месяце не только вот быть в руля и делать то что вы считаете нужным но также и наблюдать за тем что происходит вокруг делать выводы и тогда ваши действия будут даже более э, полезными и будут приносить вам лучший результат чем то что делается в спешке с 18 по 21 число в плане аспектов будет очень активным меркурий и это крайне важный период в плане переговоров, но э, не обо всем стоит рассказывать окружающим. Обсуждайте те темы, которые э, именно вот касаются этого человека и ваших отношений с ним. То есть э, очень важно в этот период фильтровать информацию, так как Меркурий будет в вашем 12-м доме. 19 числа будет лунное затмение в 28 градусе Тельца. И это затмение происходит в вашем шестом секторе работы и здоровья. Интересно, что в день затмения Венера будет в трине к Урану. Это яркий аспект перемен, данное затмение может дать положительную динамику по здоровью. Это затмение может дать неожиданную возможность улучшить свое здоровье и самочувствие. Также это может быть новое предложение о работе или новый проект, над которым вы будете трудиться. Это может быть возможность заработать. Но в целом данное затмение показывает тенденции следующего года. Поэтому улавливайте вот эти моменты, старайтесь понять, что новое входит в вашу жизнь в этом месяце, для того, чтобы правильно... Вот выстраивать концепцию следующего года к тому же данное затмение будет первым из всех затмений которые происходят на оси телец скорпион и это тоже очень важно это говорит о том что некоторые вот вещи которые произойдут в этот период они будут совершенно новыми для вас поэтому ноябрь для многих это поворотный месяц с 22 по 25 число Солнце будет в соединении с Меркурием и Южным узлом в вашем знаке. Это очень важный момент в плане отношений с окружающими. Возможно, вы увидите, что с кем-то стоит прекратить общение. Может прийти кто-то новый в вашу жизнь. Но в целом это прям большой фокус внимания на информации и на самой атмосфере общения, которая вас окружает. Вы понимаете, насколько это важно, насколько это влияет на вас, и вы становитесь более избирательными, с кем общаться, с кем не общаться. К тому же данное соединение может давать желание что-то выучить, ознакомиться с какой-то информацией, что-то разведать. Может быть необходимость подписать какие-то бумаги или куда-то съездить. С 22 по 26 число на небе будет прекрасная конфигурация под названием стиль Это аспект потрясающих возможностей. Главное немножко приложить усилия и результат не заставить себя ждать. Эта конфигурация работает на ваш второй дом финансов, поэтому э, в указанный период могут быть очень хорошие тенденции связанные с темой покупок, с темой доходов. Это может быть выгодное вложение или неожиданная финансовая помощь. Или интересный проект, над которым вы сможете поработать. И это принесет вам хорошее финансовое вознаграждение. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Обязательно пишите, как у вас проходит этот месяц, как вы ощущаете затмение.